Я бы спросил тебя вот о чем. Мы начали с того, что благососто... передача благосостояния следующим поколениям в первую очередь подразумевает передачу финансовой составляющей. Но это не единственная вещь, которую можно передать. И вообще говоря, многие люди считают, что в финансовом смысле им передавать нечего. Так вот, мне денег они могут передать чтобы следующее поколение это оценила чтобы ты передал круто я уже это передаю угу. мы же все хотим казаться лучше чем есть на самом деле мало кто говорит о падении так и падение и когда я разрабатывал свою вот эту вот концепцию династия да то есть создание увеличения сохранения приумножения именно богатства семьи я понимаю что допустим первопричиной когда я там ну я вырос в районной школе, да, то есть я поступил в Суворовское училище Казанское, ну то есть у меня был путь обычное среднее образование, да, с каким-то физическим уклоном, да, когда я поступил в Суворовское училище. Потом был обычный рядовой институт, не какой-то там выдающийся, да, обычно муниципальное муниципальные образовательные учреждения, то есть даже больше частный вуз. И после того, как я закончил институт, первая моя зарплата в 2003 году была 2000 рублей. За 10 лет с 2003 по 2013 год у меня зарплата там, с 2000 рублей выросла до 300 тысяч рублей в месяц. При этом жил я в Воронеже. то есть В Воронеже зарабатывать 300 тысяч рублей, ну, это тогда средняя зарплата была порядка 25-30 тысяч, то есть у меня доходов было раз в 10 больше. Тогда я не понимал, почему. Сейчас, когда я веду образовательные проекты и а, помогаю людям, соответственно, увеличивать свои доходы, ну просто работая по найму, да. То есть, я вставлю себя на место моего человека, моего клиента, у которого доходы там не увеличиваются последние лет пять, и задаю, наверное, вопрос сам себе: а что было такого, что позволило иметь такой качественный рост в доходах просто работая по найму, да, то есть являясь там наемным менеджером, став менеджером? И я понимаю, что у меня там по счастливому истечению обстоятельств во первых в детстве там в возрасте 4 5 лет бабушка которая была там преподавателем русского языка и литературы она развивала во мне э, счет то есть я в школу пошел я умел считать э, я умел читать э, и развивала память меня это ужасно бесило то есть я помню эту историю когда мне не давали гулять пока я не выучил стихотворение. я постоянно учились стихотворение развивали память но она дала тот задел вот именно интеллектуального капитала, некой такой эрудиции. Потом мой дядя привил мне любовь к чтению в 11-12 лет. Я прочитал очень много книжек, что развило мою эрудицию, мои знания. Потом у меня получилось таким образом, что я постоянно мотался между Богучаром и Казанью, да, ну, Татарстаном, где жил так называемый богатый папа. Есть книжка Роберта Киосака, «Бедный, Киосаки «Бедный папа, богатый папа, бедный папа». Вот у меня в Казани был богатый папа, это мой дядя который был достаточно успешный уже в новейшей экономике российской. И он говорил, как круто быть бизнесменовым предпринимателем, финансистом. С другой стороны, мне говорили, как круто быть, как, как, какие все варьё, что развалили страну, что прихватизация. И получается из-за того, что я каждые три года менял место своей, своей жизни и разные люди на меня воздействовали, у меня выработалось некое такое критическое мышление. И поэтому понимаю, что основой, первоначальной основой это стал интеллектуальный капитал, который там вкладывала моя бабушка, который вкладывали мои родные, мои дяди, богатый папа и бедный папа, развивая, развивая критическое мышление. И я никогда не останавливался, потому что был институт, потом была аспирантура, потом был MBA, потом была специализация в области рынка ценных бумаг, потом меня развивали в тройке диалог, вкладывая по 4-5 тысяч долларов в год на различного рода тренинги. То есть Денежные средства и другой временной ресурс, который обладала моя семья, вкладывались в мои знания, в мою голову. И Я понимаю, что если бы сейчас то, что я буду передавать, помимо активов, которыми будут владеть моя семья, я вкладываюсь очень серьезно в знания. В знания своих детей, да, то есть в здоровье своих детей, в свое собственное здоровье, здоровье своей семьи. Что финансовый капитал не является первоосновой. Это всего лишь... Первейший базис для развития интеллектуального капитала. Как как говорит э, Альберт Эйнштейн, говорит, да, я просто очень много ездил на своих мозгах. вот Мне это очень отзывается. Ездить на собственных мозгах и ездить больше. да То есть различного рода тренинги, семинары, обучение. То есть у меня это за правило минимум один раз в месяц что-то новое получить в плане именно наставничества тренингов, которые которые я прохожу. Дети маленькие, да, то есть дети 6, 4, 1 год соответственно здесь я понимаю что то что я могу сделать да это просто вечером там может быть даже не сказку какую-то прочитать а просто с ними вместе просмотреть какой-нибудь там discovery 10-15 минут про животных что-нибудь интересное да, чтобы развивать их и и эрудицию которые интересна, посчитать с ними вместе до да, порешать логические задачки да. то есть у меня дети там с трех лет ходят на шахматы чтобы у них развивалось стратегическое логическое мышление то есть они сходят в специализированный садик, где очень много различных дополнительных занятий, которые развивают креативность, эрудицию, слух, голос, то есть задача, я понимаю, что финансовый капитал не для того, чтобы крутую тачку купить, да, и не для того, чтобы там понты где-то проявлять, да, на чем я езжу, а именно финансовый капитал идет для создания интеллектуального капитала. А это уже в свою очередь. Для создания человеческого капитала. А человеческий капитал это просто сколько у меня в семье людей есть. Да? То есть это мои дети, это мои сестры, братья, это их племянники, ну то есть некая такая клановость, да? назовите это, может быть, мафией, потому что опять-таки я вернулся с Италии, мне это все это про мафию очень такое. Крестный отец, кстати, в этом плане очень круто. То есть человек, который создал династию, да, то есть он был крестным для всех. И то есть почему он там занял вот эту вот позицию. Да, он, может быть, там очень много чего преступного было, но сама концепция, если посмотреть второй фильм Крестный Тес-2, да, то есть как, как он вырос, да, как он этого достиг, что стало причиной, он начал заботиться о своей семье, о других людях, как о своей семье. И поэтому вот у меня концепция, она на этом и базируется, да, что деньги это вторично. Создавать эти ценности, помогать другим людям, создавая сам свою династию, помогая людям создать свою династию. И помоги людям зарабатывать и сохранять деньги финансовые, чтобы они могли развивать в первую очередь интеллектуальный капитал. Может быть, немного длинно рассказываю, но мне это очень горит, да, и это отзывается.